Приветствую всех в Job School. с вами я, Достон. Сегодня я хотел бы начать с социальных сетей и о вреде социальных сетей. Я хочу рассказать больше не только об английском, не только о грамматике, не только о словарном запасе, но о том, как учить английский язык или как сделать так, чтобы вы получали не только пользу, но и удовольствие от этого. Давайте же начнем с первого. Почему я вообще начал этот эксперимент? Потому что я бросил Instagram и большинство социальных сетей на один год. И а, я хотел поделиться своим опытом через это видео. И как это видео может вам помочь? А, первый вопрос может вам задаться, зачем или почему ты это сделал? А, чаще всего а, мы м, просыпаемся, мы доставим свой телефон и сразу же заходим в социальные сети. Правда? Не так ли? Вот, а, с, когда мы начинаем свой день, через социальные сети мы погружаемся в какие-то новости какие-то сплетни какие-то вещи которые происходят там либо вы заходите в Инстаграм, смотрите stories до да, истории и видите ваши друзья где-то отдыхают и вы можете подумать о я такой несчастливый такая несчастливая но на самом деле мы от этого только получаем негатив а мы должны чаще всего получать empower мы должны делать то что нас вдохновляет и э, я хочу показать через это видео как английский изменил мою жизнь также еще проблема была зависимость вы знаете да есть зависимость э, к алкоголю к сигаретам но также теперь э, в 21 веке у нас есть зависимость от социальных сетей и интернета вы это можете посмотреть на своем телефоне есть такая функция к примеру на iphone или на android э, которая называется screen time вы можете посмотреть сколько вы э, тратили сколько вы э, смотрели что-то в этот день и та, там же есть такая э, категория, как social network social, э, это получается социальные сети сколько вы минут, сколько часов тратили и когда я увидел, сколько часов я трачу в день на социальные сети я был поражен, потому что это может быть от часа до двух представляете, даже я э, не замечаю, что я захожу куда-то но это получается как зависимость да? вы делаете вещи и даже не понимаете, что делаете их и также у меня было ощущение, то, что я что-то упускаю из своей жизни. Этот эффект называется также FOMO, да? Fear of missing something out. То есть вы видите, о, что-то происходит, кто-то на вечеринке, а я сижу дома, учу английский, зачем мне это все, да? Я, я вижу очень много комментариев, люди пишут, зачем мне нужен английский, зачем я вообще учу его? Но подумайте, мы э, совершаем это действие, чтобы получить дофамин, да? До, дофамин это есть э, такое вещество в нашем мозгу, когда мы получаем удовольствие от чего-либо. И социальные сети являются также дофамином, это быстрый дофамин, вы получаете его как фастфуд, да? Вы хотите что-то съесть? что-то получить дофамин вы берете и едите но вы понимаете что или не понимаете что это может принести вам вред в будущем и социальные сети работают по такой же системе вы скролите и вы даже не понимаете что вы делаете и так вы начинаете целый день и он также будет продолжаться хорошо эти были Проблемы, которые связаны с моим опытом да? Пожалуйста, напишите также, какие проблемы были у вас И теперь я покажу, как же прийти к тому, чтобы избавиться от этой вредной привычки Заходить постоянно в социальные сети Первое, что я сделал, это я удалил приложение из моего телефона И зачем я это сделал? Потому что чаще всего мы заходим, как я сказал, unconsciously. Мы даже не думаем об этом, мы просто кликаем и сразу же заходим в наши социальные сети. Я сделал это для того, чтобы мне было сложно заходить туда. И каждый день или каждый раз писать мой логин и пароль. Я сделал это для этого, чтобы было мне сложно заходить. И тогда я думаю, а зачем мне вообще заходить в социальную сеть, если это мне не нужно? Я просто взял и удалил приложение. Следующую вещь, которую я сделал, это взял и отключил notifications. Это у нас получается уведомление. Так как это может также отвлекать нас от того, когда мы разговариваем с кем-то, это также была одной из проблем, с которой я столкнулся, когда я был где-то в обществе, когда я был с кем-то, к примеру, сидел, разговаривал, и ко мне приходили уведомления, и это отвлекало, потому что человек, с которым вы разговариваете, он это все видит, он все понимает. И последнее, что я сделал, это написал э, в дневнике своем, э, в тетради, вещи, которые я получу, либо потеряю, если я, бу если я не буду заходить в социальные сети. И э, плюсы прев превысили, конечно же, э, минусов, Потому что, вы понимаете, я получаю э, дофамин не сейчас, прямо сейчас, но в будущем. И вот... Мои результаты привели к тому, что я начал думать больше, что мне делать в будущем, это long term, да? в долгосрочной перспективе. Чего я могу добиваться, что я могу делать в будущем. И также я начал думать, что мне реально нравится в жизни. Не просто смотреть на жизнь чужих людей, а создать свою жизнь. И я начал больше фокусироваться на бизнесе, на вещах, которые мне важны в реальной жизни, и когда при общении с людьми я начал больше слушать, о чем они говорят, как с ними взаимодействовать. И вот все эти навыки помогают мне и продолжают меня мотивировать. И так же, как и вы, я все еще студент, я все еще учу языки, я все еще учу английский, потому что это мне нужно для бизнеса и для работы. Я все еще до сих пор учу японский язык. Хоть я и нахожусь здесь три года, но он у меня не идеальный. Вот. И для всего этого нам нужно время. И вот для этого я хотел поделиться этими фактами, этими вещами с вами, потому что я вижу, как негативные вещи могут отнять у нас фокус, что нам реально важно. Если понравилось это видео, обязательно пишите, что вы узнали об этом или что вы хотите попробовать в будущем, может, не только социальные сети, что еще может быть вредным в нашем journey, да, в нашем пути. Мне будет интересно об этом почитать. А мы с вами еще увидимся. И, пожалуйста, также заходите на канал моего друга Ирис Матамуса, Муса, потому что мы вместе тоже здесь делаем классные видео. Я думаю, будет интересно кому, тому, кто хочет учиться, кто хочет узнать что-то о Японии. А мы с вами уже увидимся в следующем видео. Пока-пока!